Вот такой ямочный ремонт сделан во втором квартале около первого дома. И машины стараются объехать. А вот как объехать эту, очень сложно. Вот такая большая яма находится около детской поликлиники. Скорее всего это инициатива жильцов Или те, кто очень часто ездят по этой дороге